Институт международных отношений Казанского федерального университета организовал встречу студентов и преподавателей с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ Али Рашидом Аль-Нуайми, председатель Международного центра Хидая по противодействию насильственному экстремизму, председатель департамента образования и знаний правительства Абу-Даби, член исполнительного совета Абу-Даби, доктор Аль-Нуайми, имеет докторскую степень в области образования университета имама Мухаммеда Минсауд Саудовской Аравии, а также степень магистра и бакалавра в области образования Портландского государственного университета США. An honor to have to be in this university. I learned a lot during my visit uh, to Russia and to the uh, Republic of uh, Tazastan. And in this university today I learn a lot. Uh, I want to say to the student, you should be proud of being a student in this university. Uh, this, this university not only has a history but has great uh, achievement. За день до встречи с студентами и преподавателями Казанского федерального университета Али Рашид аль Альнойми встретился в Казанском Кремле с государственным советником Республики Татарстан Ментимером Шаймиевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в области исламского образования, сообщает пресс-служба президента Республики Татарстан. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, Универньюз.